Здравствуйте, уважаемые художники и любители. Продолжаю тему о написании своей картины. Есть эскиз пейзажа, этюд в красках. С этих предварительных заготовок, начинаю писать свою картину. Беру быстросохнущую акриловую серую краску и рисую общий силуэт берегов реки. Помните, в первой части я расчерчивал общую массу пейзажа в геометрических фигурах? Это просто силуэт без деталей, практически нигде не различается по цвету. Серая масса. То есть, дальний план деревьев одинаковый по цвету с ближним планом. Пока нет никакой воздушной перспективы. Конечно, можно взять масляные краски, смешивать их на палитре, подбирать дополнительные цвета, оттенки, но я пойду упрощенным путем. Для этого и был нарисован линейный одноцветный силуэт пейзажа. Всего три цветных краски. Синяя, красная, желтая и белила. Атмосфера пейзажа, типа солнечная, вечерняя, дождливая, не продумывал. Все пойдет по интуиции. Сначала пришла в голову мысль изобразить туман на реке. Как в первой части этого фильма, смешал три цветных краски и замешал эту смесь на белилах, Получил грязно-белильную смесь. Этой смесью крашу все полотно, чуточку не доходя до переднего плана. На самом ближнем плане, крашу чистыми красками без белила. Например, самое темное место, коричневый цвет, это смесь синей краски с красной, оранжевая для земли. Это смесь красной с желтой. Зеленая краска получается из синей краски в смеси с желтой. И когда этой зеленой смесью крашу деревья заднего плана, она, смешиваясь с белильной подкладкой, становится намного светлее, чем на переднем плане без белил. Я уже говорил что белила дают краскам мутность, гасят их, то что нужно для тумана. Если не хватает туманности в глубине пейзажа, ничего не мешает добавить белил еще. Серая акриловая подкладка общей массы пейзажа является как бы индикатором, видно где больше забелить, а где положить чистые цветные краски. С природно погодными условиями я не определялся. Как было сказано, теоретические и практические знания в живописи – начальные, ну, все по интуиции, как пойдет. Нередко слышал высказывания от художников, которые размажут краску по холсту, типа абстракции, с утверждением «Зато своя картина». Вполне соглашусь с таким утверждением. Только мне хочется размазать ее так, чтобы какой-никакой, но сюжет был. На каком-то этапе своей мазни вот, захотелось включить солнышко, ну, еле просвечивающего сквозь туман. Ореол солнышко желтый, переходящий в красный, затем в синий и так далее по всем цветам радуги. Все эти красочки, соединяясь с белилами, также становятся бледными и приглушенными. В переднем плане, приблизительно обозначаю детали. Это камешки на берегу, в воде, стволы деревьев, но пока все в общем, никаких уточнений. Даже растушевываю мягкой кистью, уже написанную деталь, того же камня или дерева. Это подмалевок. Пусть одни краски на границах, переходят другие. Детали сделаю в конце. Вот таким интуитивным способом, не особо представляя, что же будет в финале, появилась картинка. И даже обозначились какие-то погодные и природные условия. Ну, Что-то похожее на вечер в легкой дымке. Сам не понимая, что говорю, как и не особо понимаю, что рисую. Дал подмалевку подсохнуть дня три. Заодно и мозги почистились от такой интуитивной живописи. Когда мозги и взгляд отдохнули, картина лучше прояснилась. Я стал усиливать цвета, как на ближнем плане, так и на дальнем. В переднем плане более детально прописываю камни на берегу, в воде, деревья. На среднем плане тоже есть стволы и листья деревьев, только с меньшим контрастом и меньшим количеством деталей. В переднем плане, вспомнил упавшую в воду березку, с картины корабельной рощи Шишкина. Нарисовал ее. Можно считать, что я спер эту березку у Шишкина, хотя если бы не сказал вам об этом, то за свою задумку прокатило бы. Итог своей картины. Простая до безобразия, наивная, как чукотская девочка, зато своя и не абстракция. Вывод. При слабой теории и практике в живописи, получится зеркально не сильная картина, да и не каждому дан талант выдумщика. Есть, конечно, исключения, где, как говорится, талантливый человек, талантливый во всем, но это редкость. В следующей части фильма, на основе этих базовых знаний, и практики, я буду писать уже серьезную картину. А вот своя она или нет, рассудим при встрече. До новых встреч, друзья.